Итак, мои дорогие друзья, Сибирь против Барсика на карте Денюк 2 на 2. Как вы знаете, точки Б здесь нет, ей даже не пахнет. Ну и, собственно, это матч за выход. Финал верхней сетки, проигравшая команда отправится покорять нижнюю сеточку, ну или же вылетать из нижней сеточки, это все достаточно вариативно. Пока что на подожовщине блеснул Норильск, зарезав двух соперников, право выбора стороны остается за командой Сибири, ну и я, наверное, полагаю, что справедливо было бы увидеть стей, который мы с вами, разумеется, сейчас и увидим, потому что, ну, это надо быть прям... Очень талантливым и очень идейным, чтобы на такой карте начать в атаке. Составы на сегодня у Сибири. Это Норильский Инвин. Команда Барсик это Рома и ММ. Приятного просмотра, дорогие мои друзья, и напоминаю, что с вами Александр Найф-Смирнов Сегодня все матчи пройдут по формату Best of 1 Саня, здорово, я за Сибирь, Константин, приветствую, приветствую Ну, посмотрим, смогут ли сибиряки сегодня показать крутизну Кто-то там, смотрю в чатике, жмет активно на кнопочку сердечко. Я вижу вылетающие сердечки, я тут, а я пришел, банан-приветик ну, собственно говоря, пистолетный раунд у нас начинается спокойно, тихо и размеренно. Барсики в атаке. Кстати, очень интересное решение, но все же таки а, приобрели диглы. Два дигла против двух юспов. И мне даже кажется, что Юспы здесь выглядят ну как-то поинтереснее, что ли? Потому что все-таки у Юспов есть э, арморы, а у диглов нет. Но при этом у диглов есть повышенный урон. Чего нет у юспов, Ну и здесь как-то Инвин рискует очень сильно. И, как вы можете заметить, неоправданно. Открывается под двойку оппонентов и погибает. Ну, практически молниеносно, дорогие мои друзья. Заканчивается раунд для него. Это печальненько. Потому что сибиряки в сильной стороне проигрывают пистолетный раунд. Но, с другой стороны, это плюс для бартиков. Потому что, ну, первая половина здесь будет крайне непростой. И чтобы... Чтобы... Чтобы... Даже не дали порассуждать, да? Ну, какие беспардонные ребята, да? 2-0. 2-0, дорогие мои друзья. Барсики выигрывают второй раунд. Ну, это достаточно, в общем-то, просто было. Один спрейдаун и, как говорится, прощаемся. Но посмотрим, что предложат нам на этот раунд игроки обороны. Взрыв будет, да? Взрыв чего? Взрыв желтого, но хаешки... Хаешки очень поздно вылетают. И в результате даблкил от это 3-0. Ну, если все матчи будут лететь вот с такой вот астрономической скоростью, то это как-то будет прям, наверное, даже отчасти э, грустно. Вот правильно Банан сейчас пишет. Блицкрик в КС. Это действительно Блицкрик. Какой-то только странный со стороны сибиряков. Потому что все-таки сильная сторона должна реализовываться как-то, ну, как мне кажется... Более ярко и более качественно, чем сейчас Но, с другой стороны, были пистолеты И вполне себе, возможно, из-за того, что пистолеты против калашей не сильно прям стреляются Наверное, повторюсь, наверное, может быть все не совсем так Но, мне кажется, что определенно есть вероятность того, что сибиряки проигрывали раунды именно из экономических раундов Сейчас э, ММ сейчас им покажет. Ну, Юра, посмотрим. Посмотрим, правы вы или не правы. Все может быть в этом мире. Ну, по крайней мере, барсики ждут поджимы. И мне кажется, поджимов-то, в общем-то, от сибиряков пока ждать ни к чему потому что, ну, не было пока никакой информации о том, что эти поджимы вообще могут быть. Зато при этом игроки атаки вполне себе недурственно уже продемонстрировали то, что они находятся на улице, и это позволило сибирякам занять позиции, ну, более, так сказать, укромные. Как вы видите, уже и девятку контролируют, при этом и мейн также под контролем. То есть здесь единственный более-менее рабочий вариант — это уйти обратно в желтый и из желтого пытаться открываться. Ну, конечно, такого не произойдет! ММ! Какой выстрел в голову! Минус инвин! И по где еще один соперник? Соперник это Норильск. Он забегает в желтый. Здесь 17 секунд до конца раунда. И ММ просто в прыжке. Находит своего соперника и уничтожает его очередью с автомата Калашникова. Это 4-0. Но очень долго запрягали. Тем не менее, успешно все-таки завершает раунд ребята из команды Барсик. Напомню, что призовой фонд данного турнира составляет ни много ни мало А половиной тысячи рублей, 2000 рублей получит команда за первое место Тысячу за второе и 500 за третье Но там не все наличкой, часть э, денег будет выдана привилегиями Но 2000 за первое место, по тысяче рублей каждому на кармашек Это будет как раз таки нал Там уже никаких привилегий не будет Сегодня играл с друзьями в 1.6 и вспомнил школьные времена Дамир... Это бесценные воспоминания, поэтому я вам даже по-хорошему иногда завидую Ну, я имею в виду не только конкретно тебе, Дамир, да, Мира всем вообще, да, кто играет в КС Потому что это позволяет поностальгировать, а ностальгия в этой ситуации приводит к выплескиванию эндорфинов, да, давайте так скажем ну что, ММ с Норильском 1 на 1. В желтом находится Норильск. Кстати, вот сейчас должен был заметить и услышать действие ММа, но по-прежнему продолжает смотреть девятку. Это как-то, кстати, странно, когда ты услышал, услышал соперника у Мейна и продолжаешь чекать девятку. Ну, типа, а кто там на девятке должен появиться-то? Ну, вопрос риторический. Но все-таки 4-1. Опять же, наверное, за перевес позиции. В общем-то, сибиряки и выигрывают этот раунд, потому что игроку обороны определенно стоило здесь просто дождаться своего визави. Оу! Оу! Ромка! Ромка на ноге вместе с мм попытались запушить точку А. Ну и по результату еще один очень быстрый раунд, но на этот раз заканчиваешься поражением барсиков. Но рискнули, не получилось. Все-таки, наверное, им более свойственно... Чуть, чуть более быстрая атака, как мне... Э, чуть более медленная, прошу прощения. Атака, как мне кажется, вдумчивость здесь Барсиком э, Сослужит службу хорошую. Лучше, чем если бы они пытались быстро пушить. Ну, вы сами видели сейчас быстрый пуш. В общем-то, еще и почему получился... Ой, хай, ха, ХАЕшка интересная полетела, но не убила. А, вот что интересно. А, Пуш-то был... Может быть и хороший, но основной косяк этого пуша заключался в том, что не было вообще никаких раскидок. То есть, ну, Рома там просто на ноге выскочил. Наверное, может быть, ММ что-то и откидывал там позади, но это не сильно помогло. В общем-то, и Рома тоже должен был, на самом деле, что-то выкидывать. Потому что, ну, просто выбегать на точку А это какой-то прям беспредел. Пока же игроки обороны сосредоточены на позициях а, на 9 и под 9 в окнах. Ну и, естественно, игроки атаки, опять же, думают. Думают. Ну, опять же, вспоминая предыдущие раунды, мы с вами прекрасно понимаем, что думать игрокам атаки полезнее, чем открываться быстро. И, пожалуйста, Рома забирает Норильска. Остается Инвин в соло, который в данный момент находится на улице. Втянут в перестрелку с ММ, где ММ, по идее, должен выигрывать ее Беспроблемно, если можно так выразиться Ну, потому что все-таки 17 хп И, да, просто выстрел в затылок И это пятый матчпоинт для коллектива Барсики В общем-то, после этого Можно, в принципе, уже какие-то Обоснования давать Действиям тех или иных команд Тех или иных игроков, прошу прощения И, как мне кажется, Барсики здесь, конечно Являются фаворитами в этой встрече Учитывая то, как они играют в слабой стороне Ну, мне сложно представить Как сибиряки будут выигрывать Атаку Хотя, с другой стороны, неоднократно на моих трансляциях можно было такое замечать, да и не только на моих трансляциях, еще в старые добрые времена, когда CS 1.6 была на пике популярности, а так, порой, бывало, играла лучше, и, я не знаю, это во многом зависит от игроков, что, в принципе, сейчас... Нам, может быть, ребята и докажут А может, конечно, и нет Ну, инвину, наверное, будет сложно уйти из этой позиции Однако, да ладно Добренькие барсики отпустили сейчас инвина Хотя, ну, там стопроцентная должна была быть гибель игрока обороны Тем не менее, попытка перегруппироваться и отойти э, Куда-нибудь под желтый А куда же еще? Это не слезы, это дождь. Будет прикольно, если они камбэкнут. Согласен, камбэк бы здесь смотрелся очень и очень зрелищно. Но вопрос, хватит ли мощности, так сказать, на камбэк. Потому что тут именно мощь нужна. Просто так, такой не откамбэчишь. Ну, в упоре остался на приеме только один лишь Норильск. 75% его здоровья. Рома, что, можно тогда выходить, ничего не чекая. Ничего не чекая, можно выходить. Как же хладнокровно и глупо. Простите, меня, конечно, сейчас разыгрывают барсики этот раунд. Отдача 5-3. Ну и, в общем, я не удивлен. Я, в общем-то, не удивлен, что такой раунд не берется, когда человек просто выбегает с бомбой, ничего не прочекав. Скорее всего, этот человек труп, и его тиммейт вынужден будет тащить. Ну, в лучшем случае, один в один после размена. Ну, а вполне себе возможно, размена не будет. Теперь опять попытка выйти на ноге. Но на этот раз у Ромы, господи, боже мой, опять с... желание поставить бомбу просто зашкаливает. Рома, Рома, Рома, что ж ты делаешь? Но как-то более своего, наверное, все-таки нужно обставлять свои атакующие раунды. Потому что Инвин теперь, ну, в плюсике, я бы сказал. Здесь лежит дым. Сразу говорю, не обращайте внимания. Тут лежит дым. Но он лежит немножко левее. И Инвин пытался в прогалы этого самого дыма что-то зачекать. Но, к сожалению, его чекнули чуточку раньше. Ну вот, опять же, противоречивый раунд, как и... Многие предыдущие раунды тоже являются противоречивыми. А, в чем противоречие здесь? Ну, в том, что, опять же, раунд на ноге и вроде бы сработал. Странно, скорее, что он сработал, потому что при таких раскладах вещей скорее игроки атаки должны были погибать, ну, как минимум, Рома. Но, видите, Роме удалось застать врасплох соперника под скрипом и спокойненько а, выйти на ситуацию 2 в 1, даже после размена. Опять же, вот эти вот... Попытки поставить бомбу, ну к чему? Неужели в матче 2 на 2 Ну настолько важно поставить бомбу? В принципе, конечно же нет Ром забирает Инвина, на 9 у нас находится Норильск, у Норильска, кстати, девайса нет Ой, Хаешка! И <смех> все-таки Догнала Хаешка-то Норильска Никуда он не успел убежать 7-3, ну вот этот раунд Куда более интересен И противоречий вот уже лично В нем, ну лично я, вернее, в нем а, немного вижу, потому что тут уже как-то глобально более правильно и более чисто было сыграно игроками атаки. Ну а оборона, что сказать про оборону? Как могли, в принципе, ребята удерживать точку, не имея даже полноценного закупа, потому что Нарильский играл на пистолете? Как, в принципе, и сейчас. Норильск продолжает играть на Юспе, но и у Инвина теперь уже нет денег, поэтому... А, количество девайсов, если в предыдущем раунде было равно одному, то теперь вообще ноль Ну, позиционно здесь можно, конечно, настрелять с Юспап по голове соперника, как это сейчас сделал Норильск Но победить при таком раскладе вещей, ну, практически невозможно, как вы понимаете Однако Инвин, хорошая позиция, но, окей, убьет одного Вот, окей, убил Рому-Рому и, конечно, тут же получает размен от ММа по-другому, в принципе, не могло быть, как мне кажется, дамы и господа, опять-таки, ориентируясь на то, что девайсов нет. Были бы девайсы, я думаю, с Эмкой он еще бы, может быть, и повоевал. Ну, или там с Калашом, да хоть с Фамасом, с чем угодно, но не с Юспом. Поэтому 8-3 победа в первой половине достается коллективу Барсики, и это скорее, наверное... Срезает очень сильно шансы на победу Сибири в этом матче. То есть даже шансы на камбэк здесь уменьшаются просто с... ежесекундно, если можно так выразиться. Норильск поджал желтый, забрал Рону, а ММ не успел как-то вот вовремя оказаться рядом с товарищем. И помочь ему теперь в результате обречен вытаскивать эту ситуацию один в 2. Кстати, вот сейчас чуть-чуть... Ой, 5 хп оставил Инвину. Чуть-чуть буквально прям не хватило, и вдвоем, конечно, запушили. Ну, ну сколько ошибок в этом раунде? Ну просто, по-моему, миллиард. Ну, зачем было стоять в желтом? Начнем с этого, да, зачем было стоять под скрипом? Не попал в соперника, это ММ, когда стоял рядом со скрипом, а мимо него пробегал соперник. Потом не добил его с прострела. Потом открылся сразу под двоих, хотя мог бы зайти за стену и стреляться уже принудительно, так сказать, с одним. В общем, там и игроки обороны. В целом тоже наверняка что-то на пароле, но учитывая, что они выиграли, я не буду ни в коем случае осуждать их действия. Рома-Рома тоже уже, к сожалению, отдыхает. Быстро, быстро раунды заканчиваются для Рома сегодня. Ну, 8 на 8, кстати, статистика не такая уж и плохая для человека, который умирает, наверное, чаще всех на этой карте. Перестрелка девятки и улицы. Ну, само собой, Норильск тоже понимает, что соперник на улице. Потому что информация от тиммейта, ну, это достаточно серьезное доказательство. Можно попытаться, конечно, зайти в мейн и поучаствовать в перестрелке с Норильском. Но я не думаю, что тут что-то получится, честно сказать. Опять же, опираясь на просто простые технические сложности игрока атаки. Потому что действие придется проводить именно ему. 54 хп у ММа, 46 Норильской сотой Инвин. Ну, держит практически все позиции. Единственная, конечно, опорная позиция на 9 не должна быть отдана. Это прям вот вообще ни при каких обстоятельствах. Но отдается на Рильск, к сожалению. К сожалению, дорогие мои друзья, для команды Сибирь отдается Норильск, и я думаю, не менее грустная ситуация, то, что инвин на девятке тоже по получает по голове, но при этом респект, огромный респект ММУ, то, как он вытащил этот раунд, достаточно непростой и, опять же, технически сложный, ну, это дорого стоит, это определенно дорого стоит. А, ребятушки, всем, кто вновь присоединился на трансляцию, большущий-большущий привет, Рома Минус инвин, ну и следом, естественно, минус Норильск Тут, конечно, с разменом Все грамотно и хорошо 10-4, последний раунд первой половины Так, если я не ошибаюсь, то ТТ не дают денег за проигрыш, в отличие от КТ Так, сейчас, подожди, надо понять Террористам не дают денег за проигрыш. Нет, дают, как и всем дают. Террористам не дают денег только в том случае, если они сейвятся. То есть, если раунд закончился по таймеру, и террорист живой остался. Поэтому... Такая вот механика. Один в один, инвин против. ММ это девушка. Oh, да, лишь серьезно? Серьезно? Вы не шутите? Инвин Минус ММЧК, И, дорогие друзья, 10-5 итоговый счет первой половины. Хороший счет. Абсолютно изумительный, я бы сказал. Да я и сказал, что он абсолютно изумительный для команды Барсик. Сибирякам здесь, к моему величайшему сожалению, ну, прям очень сильно и очень долго придется потеть за победу. Э -э Хоть какую-то вообще. Потому что сейчас, во-первых, это Глок и, и Дигл. Где Дигл будет слабее ввиду отсутствия армора. Ну, либо же там Дигл с купленным армором, и в таком случае Норильск будет слаб, потому что у него а, очень <laughs> вариативный пистолет и кривая флешка. Ну, минус от Ромы, попытка разменяться от Инвина, ну, успешная, надо признать, попытка. Ну и 100 хп у ММ. Аккуратненько крадемся в желтый, а соперник-то уже выпрыгнул давным-давно в окошко. И просто расстрел по спине, по горбу настреливает ММ Инвину. И вот как мне тут вот прилетела инсайдерская информация, что ММ это девушка. Это очень интересно на самом деле. Я не знал, просто я не знал. А хотя, может быть, и знал. Может быть, и знал, но забыл. Ну, всякие такие моментики бывают иногда, конечно. Моя голова, к сожалению, не в силах поместить всю информацию, которую получает Инвин минус ММ. Рома 1 в 2. жесткий и быстрый выход. Топ! Минус Норильская бомба не встает, Поэтому Инвину теперь придет. Ну, смотри, это же просто подарок судьбы. Просто подарок судьбы. Он садится ставить бомбу, и понятно уже теперь точно, где он находится. Ну что делает Рома? Рома полностью позволяет своему сопернику перехватывать инициативу. И сейчас еще бы Глакуба отдался. Вот я бы хохотал. Но минус от Ромы. Все-таки такие раунды не отдаются. Поэтому счет 12-5, дорогие мои друзья. А где турнир проходит? Турнир проходит от паблика Anti-Stress Сейчас... Нет, не сейчас. Не дам ссылочку, потому что у меня нужно логиниться. Ну, короче, вы можете перейти там в описании канала на Твиче. Можете найти ссылочку на YouTube канал. Блин, я, конечно, понимаю, что это очень много лишних движений. Но, к сожалению, вот только так могу вам поделиться ссылочкой. Перейти на YouTube и в описании стрима на YouTube. Там вы можете найти ссылку на, эм, на паблик «Антистресс». Приветствую, многоуважаемый Александр. И вас, многоуважаемый Александр, тоже приветствую. Зеркалочка получилось. Сколько игр сегодня? Сегодня три игры, дорогие друзья. Норильск минус ММ, Рома вновь один. Ну, Рома отдыхал, по сути, очень много времени в первой половине. Может быть, во второй будет теперь потеть. Потому что в первой, ну, преимущественно работал ММ. Ну, точнее, работала, как выясняется, от э, Натальи но, так это или не так? Я имею в виду пропол. Ну, я не думаю, что Наташа будет шутить, поэтому свято верю в то, что это правда. Load -jo <он> <Right> <hills> вот это Норильск выбежал. Вот это выбежал молодчинка. Ну и Рома, конечно, перестрелку все-таки выигрывает. Хотя, кстати, на тоненького, как мне кажется, Инвин там вот мог. Вполне себе мог тащить, но чуть-чуть. <them> Не легла карта Вот, а учитывая, что сегодня три игры Это, да, я на всякий случай еще раз напомню Барсик против Сибирь Также ПГ против 24-34 И вот такие вот дела Это две игры Победители каждый из пар сыграют между собой в третьем матче Такая вот история Ну, кстати, оборона сильно просела по хп, правда, как вы можете за... <с> Ой, это прострел. Это прострел. Нет, это не прострел. Не прострел. А я-то уж думаю. Ну, с... да ладно. Какая жесть, слушай. Инвин затаскивает, я не верил. Я честно скажу, я... Это Кристиночка. А, хорошо, будем знать. Тогда я так и буду ее называть Кристиночкой. Так проще. А, подожди, ММ! Господи, она же ведь и в предыдущий... Нет. Или да. Она же в предыдущий раз играла. По-моему. Блин, я сейчас зайду, посмотрю быстренько. Давай, давай, давай, прогружайся. Под вопросительным знаком она играла, да? Кажется. Кажется. Или это была не она. Подожди. Или я путался. Короче, я запутался. Ну, в общем, наверное, это она. Потому что что-то мне очень знакомое это имя. По-моему, где-то точно была девушка в какой-то команде с ником... ником, прошу прощения, с именем Кристина. Счет 14-7, дорогие друзья. Все, я постараюсь не отвлекаться. И уж последние раунды точно вам прокомментирую. А так принимает решение быстренько запушить. И нормально так... Запушили хаешка в желтый, до свидания, инвин 15-7 и матчпоинт как следствие, дорогие мои друзья Всего-навсего одна ошибка А я всегда в таких ситуациях говорю, что именно ошибка Позволит команде Барсик выиграть Но ошибка, разумеется, которая будет допущена не ими А командой Сибирь Какие призовые? Призовые 2000 рублей за первое место По 1000 за второе и 500 за третье Но это все, разумеется, на команду если тебе кажется, то значит, что тебе не кажется Вполне возможно Норильск, минус Рома-Рома Ну что, и Кристина, получается, остается одна Кристине предстоит очень и очень нелегкий труд в этом раунде Ну, здесь сейвить-то глобально нечего Есть Дигл, нет Дефьюз Китов Там поставлена бомба Ну, типа, уходить на сейф это вообще как бы странно при таком счете Да и опять же, повторюсь, сейвить-то нечего Поэтому тут, ну, просто надо взять и прострелить вот эту стену, да, правую вот справа надо было прострелить, там бы просто халявный минус по инвину, но можно его и так убить, в общем-то, не ошибка Ну, нет времени, к сожалению, хотя дефьюз-киты, в общем-то, рядом лежат Ну, кто ж так фейки-то делает? Кристиночка, кто ж такие фейки делает-то? Ну, только нажимает на дефьюз и сразу начинает топать, ну, серьезно Ну, кто ж в такой фейк поверит? Только человек, который без наушников играет Но справедливости ради, человек без наушников И не услышит, что вы дали звук по дефьюзу Ну, 15-8 Значит, матч еще пока продолжается Напоминаю, что 15-15 это овертаймы И в целом спиряки, ну, могут взять 7 раундов к ряду И это даст им, опять же, овертаймы И, может быть, посредством овертаймов Они чего-то где-то додобьются Ну, в плане победят и выйдут в финал А может, и не победят и не выйдут в финал Все будет зависеть от них самих Рома, 6 минус инвин, и Нарильский остается в соло. Ну, надо размениваться как-то и один на один уже пытаться вывозить. Что, в общем-то, Норильск и делает. И, кстати, не стал подбирать автомат Калашникова с погибшего товарища по команде. Я думаю, наверное, Калаш был бы получше, чем Галил. Ну, это, конечно, вкусовщинка, наверное, да. Ну, однозначно Калаш надо брать, все-таки он убойнее. 66 хп у... Игрока обороны и у Норильска 55. Разница в 11. Не так вот уж прям чтоб существенно. Но, кстати говоря, с Калаша убилась бы ММ. Она же Кристина быстрее, чем а, с Галила. Ну и, короче, я не знаю, что это вообще за позиция. Почему Кристина встала именно здесь. Ну, бомба будет установлена. И она рассчитывает, видимо, на эффекте неожиданности. А, вдруг внезапно а, появится и... Ну ты что, на рисках на такое ощущение, как будто хотел на Б пойти поставить бомбу Б, причем здесь напоминаю, что даже нет Ну сейчас просто тайминги И да, ну я не знаю, короче, это какая-то странная позиция была, вот честно сказать У Кристины, разумеется Уж проще было находиться в сайде и периодически поворачиваться на девятку А лучше вообще было занять мейн или попытаться запустить соперника Ну я не знаю, что здесь конкретно было бы лучше Но точно не уходить на ноль и а сидеть там когда будет следующий турнир, и можно ли поучаствовать? Когда будет следующий турнир, я, к сожалению, не знаю, но поучаствовать можно только, если вы являетесь а, постоянным игроком этого паблик-сервера. То есть это турнир внутри комьюнити, так сказать. И вот чтобы а, принять участие на следующих турнирах и на следующих играх, вам обязательно нужно будет поиграть какое-то время, познакомиться с ребятами, и тогда потом сможете принять участие. Ну, пока что у нас по-прежнему матч -пойнт. Разница 6 матч-поинтов. ММ достаточно неплохая позиция. Но не ваншот по Норильску. А очень был бы нужен этот ваншот. Там с мейна... С мейна пытался открыться инвин, но, божечки мои, не зашло. Интересная была стратегия на раунд, учитывая, что была полностью отпущена улица. Игроки атаки пытались занять сразу и девятку, и мейн. И пытаться разваливать с двух сторон. Но с двух сторон развалить не получилось, потому что оба игрока атаки получили по главам. Что на девятке, что в мейне. Опросик, дорогие друзья, на ютубчике я завершаю. 53% голосов было отдано команде Барсик. Чат угадал. Мои поздравления. Диджей Боб, здравствуйте. Всем хорошего вечера. Комментатор на высшем уровне. Спасибо вам большое, Диджей Боб. И вам, конечно, тоже замечательного, душевного и прекрасного вечерочка.